Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Павличенко. Я являюсь партнером международной государственной трансконтинентальной китайской корпорации «Фухолл Феникс». Десять лет назад в Китае был осуществлен уникальный государственный проект производство жидких концентрированных препаратов и содержимого клеток выше грибов. На территории России корпорация «Фухолл» начала свою деятельность 18 февраля 2007 года. Посмотрите, пожалуйста, фильм о корпорации Фонтолу. В эпоху стремительного развития современной цивилизации самыми важными потребностями человечества являются высокодуховная жизнь в гармонии с природой, здоровье и долголетие. Корпорация ФОХО, основная цель и миссия которой создание самого успешного предприятия индустрии здоровья крепко утвердилась в Китае и с блеском выступила на мировую арену. Мы продвигаем идеи и концепции китайской традиционной фармакологии и культуры поддержания здоровья Яншен, направляя людей всего мира к наиболее эффективным способам и методам здоровой жизни. В 1999 году в городе Чжухай, провинции Гуандун, был основан научно-исследовательский институт оздоровительного питания Яншен Феникс. Его учредили основоположник науки сохранения здоровья яншен господин Юфэй и всемирно известный академик китайской традиционной медицины господин Тан Юджи, который в свое время был врачом председателя КНР Мао Цзэдуна и руководителей высшего звена многих стран мира. В 2006 году была основана корпорация ФОХО. В совет директоров корпорации Вошли известный руководитель высшего звена крупных мировых компаний господин Хан Тин Мин, специалист по маркетингу господин Чу Циншен, специалист по обучению господин Сян Шен, опытный финансист господин Лифан, а также специалист по стратегическому планированию господин Джаопен. Таким образом, новый руководящий состав созданной корпорации Фо Хоу был готов к небывалому стремительному взлету. Со временем все большее число выдающихся специалистов в области управления, администрирования и маркетинга присоединились к корпорации, укрепляя международную управленческую команду fohow Уже сегодня корпорация «ФОХОУ» представлена в нескольких десятках стран мира. Это более 500 представительств и филиалов по всему миру. В корпорации «ФОХОУ» вокруг профессиональной, высокоэффективной и преданной своему делу команды руководителей Сплотились радостные и оптимистичные люди с активной жизненной позицией, Люди разных национальностей, люди разных народов. Научно-исследовательский институт объединил ведущих специалистов Китая в области традиционной китайской медицины и фармакологии. В ней образованы три основные структуры – исследовательский центр, центр контрольных анализов и опытно-экспериментальный центр. В ней было освоено несколько десятков наименований продукции. Продукция Яншен питания, серии очистка, регуляция, восстановление. А также функциональная оздоровительная продукция, парадотерапевтические пояса, функциональное постельное белье, функциональное корректирующее белье. В корпорацию ФОХОУ входят такие предприятия, как Джухайская биотехнологическая компания ФОХОУ, Тяньзинская фармакологическая компания ФОХОУ, Тяньменская биоинженерная предприятие квантовых технологий. Это три крупные производственные базы корпорации ФОХОУ, на которых используются современное передовое оборудование и полностью автоматизированные производственные линии. Строгий контроль над управлением процессами производства, отслеживание качества на всех этапах производства каждой партии продукции, контроль качества со старта. Это касается как процессов подготовки сырьевой базы, процессов экстрагирования компонентов китайской медицины, подготовки фарм сырья и биологической ферментации так и контроля на последних этапах производства до готовой продукции. Каждая технологическая операция подвергается контролю в строгом соответствии стандартам контроля качества международного образца. Полученные сертификаты GMP на оздоровительную и фармацевтическую продукцию, сертификаты управления качеством ISO и безопасности продукции HACCP, а также сертификат HALAL являются демонстрацией стабильно функционирующей системы гарантии качества производства и продукции корпорации ФОХОУ. Наша цель – достижение уровня эталона качества среди предприятий индустрии здоровья во всем мире. Корпорация ФОХОУ унаследовала все самое лучшее квинтэссенцию культуры поддержания здоровья Яншен и китайской медицины, рассматривая повышение осознания людьми важности своего здоровья и создание здоровой и правильной жизни в качестве основной цели своей деятельности. Одновременно с быстрым улучшением состояния здоровья потребителей своей продукции, корпорация ФОХОУ призывает многих людей к созданию правильного отношения к здоровой жизни, обретению правильных привычек. Корпорация ФОХОУ условно разделяет Яншен на три направления – Яншен эмоций и психологии, Яншен привычек и поведения, а также Яншен гармоничного питания. С помощью осознанного изменения поведения, регуляции эмоций и психологических реакций и правильного питания мы достигаем оздоровления, предупреждаем болезни до их возникновения. Дети – наше будущее. Помогать и улучшать жизнь детей во всем мире, поддерживать обездоленных, брошенных детей, помогать сиротам и инвалидам, заботиться о здоровье и развитии наших детей – в этом и состоит высокая, почетная миссия нашего предприятия. С этой целью в 2008 году был основан фонд надежды корпорации ФОХОУ. Многие дистрибьюторы ФОХОУ из разных стран и разных слоев общества, люди с большим сердцем при постоянной поддержке компании уже к 2010 году оказали помощь более чем двум тысячам детей в России, Монголии, Литве, Китае, Гане и других странах мира. Здоровье и долголетие – это извечные потребности человечества. Распространить культуру Яншен по всему миру, сделать людей здоровыми и счастливыми – это основное кредо, главное стремление корпорации ФОХОУ. Это также высокая и священная ответственность, миссия и долг по отношению к обществу. Корпорация ФОХОУ всеми силами стремится предоставить постоянно растущую международную арену тем партнерам и друзьям, кто имеет призвание разделяет миссию и предназначение корпорации «ФОХОУ». И на этой уникальной сцене у каждого человека есть свой блистательный миг успеха. На этой сцене каждому из нас предстоит насладиться здоровьем и радостью. Только на этой сцене, друзья, вы сможете смескать почет и славу, обрести настоящую поддержку и искренних друзей. Корпорация ФОХОУ. Листательный феникс, ждет и приветствует вас!